الغاز للأطفال زغطك لدي تشرك احذي لي اللغزة <تصفيق> هم خمسة إخوة وهم أصدقائك لا يتركونك دائما معك عندما تأكل أو تعطي أو تأخذ يساعدونك من هؤلاء الأصدقاء؟ هم جزء منك أذكر الأسماء هذه أصابر الصعبة، الصعبة، الإبهام، الإبهام، السبابة، السبابة، الوسطى، البنصر، الخنصر, الخنصر. Это пять братьев, и они твои друзья не оставляют тебя они. Они всегда с тобой. Когда ты кушаешь или что-то даешь, или берешь, они тебе помогают. Что же это за друзья? Это часть тебя. Назови их имена. Это пальчики. Большой пальчик. Указательный пальчик. Средний пальчик. Безумянный пальчик. Мизинчик. Амина, ты слушаешь этот урок? Тогда про пальчики держи В подарок стишок. С улыбкой счастливой Гулять пошла Амина. Ведь каждый ее пальчик В домике красивом. Теперь Амина может В ручки брать снежок. А пальчиком в их домиках тепло и хорошо. Построить крепость, горку или играть в снежки. Теперь Амина может в перчаточках цветных построить крепость, горку. Или играть в снежок. А пальчиком в их домиках тепло и хорошо. А пальчиком в их домиках тепло и хорошо. Отгадай загадку. سمام الحجري شكله مخ... مخروطي وذروته فتحة في القشرة الأرضية تنفجر منها المواد المنصهرة النارية Это ага, буркян, буркян, буркан. Каменный горб конической формы, а вершина его – это дыра. Отверстие в земной коре. Изверкаются из нее расплавленные огненные вещества. Это вулкан. Буркан. Вулкан. Буркан. Вулкан. Буркан. нараик, А вас фуайшай ингаза. Как ты думаешь? تابساني قاكوليش السهم الكهربائي هو عذاب وهلاك لمن هو شقي عصي وتذكرة لكل شاكر تقي ОСАЭК, ОСА Эка, электрическая стрела это наказание и гибель для несчастного грешника. И напоминание для каждого благодарного богобоязненного. Ассаик. -э молния. Молния. Ассаик. -э Ассаик. -э молния. Амир, а ты загадки в блокнот записал? Скажи, как по-арабски будет вулкан? Амин. Ты новые слова запомнил? Как по-арабски будет молния? Про молнию и про вулкан. Сейчас стишок расскажу вам. Купили Амиру большую машину. В магазине ее он выбрал сам. А вот у Амина наклейки были. И украсить машину с другом он пожелал. На свою игрушку Амир наклеил мощный свирепый бурлящий вулкан. Амин же приклеил на фуру свою скорую молнию и супернаган. Теперь фура Амина и Тойота Амира несутся по трассе. В спортивном турнире съезжают по горкам две новые две новых машины. Фура Амина, Тойота Амира, Тойота Амира и Фура Амина несутся по трассе в спортивном турнире. يحجر اللغزة أبقى <تصفيق> <تصفيق> العمود المريع إلى السماء مرتفع في, سي في سيره سريع في أمره قوي يرفع إلى العلاء ويعكس كل الأشياء التي في طريقه تأتي يا صار يا صار, يا صار. يا صار. يا صار. Ужасающий столб, поднятый к небу. В своем движении, быстрый в своем деле сильный. Он поднимает кверху и переворачивает и опрокидывает всякие. Вещи, которые встречаются на его пути. Это ураган. Ясор. Ясор. Ураган. Ясор. Ураган. Ханза, ты загадку отгадал? Лови стишок про ураган. В подарок на праздник хам захотел. Меч мерцающий в темноте. И получил его хамза, конечно. В спортивную он облачился одежду. Бойцовские трюки выполнять стал прилежно.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 Разбежались враги кто куда. Жаль, что это всего лишь игра. Разбежались враги кто куда. Жаль, что это всего лишь игра. <звы> Загадки для детишек. Эх, ели люза. أتقدر إذا قادكم <تصفيق> <تصفيق> ساموه خشبي عينه زجاجية رأسه مثلث جسمه مستطيل لا رجلين له ولا يدين Газа боит, газа боит, газа боит. Его рот деревянный, его глаз стеклянный, его голова треугольная, а тело прямоугольная. Нет у него ни рук, ни ног. Бейт! Это дом. Это дом. Ма а у Как ты думаешь, о а чьё это описание? في داخلها الهواء الجلد أو المطاط غلافها <تصفيق> هذه هي كرة كده إيهو برساوت когда его бьют, он прыгает внутри у него воздух, а его оболочка кожаная или резиновая. Это мячик, кура, кура мячик сактер лиаишаин. Подумай, к какой вещи подходят эти качества. Ясур عайна, لكنه بهيد صافي وقوعه مستمر دوماً يسقط يسقط ويجري إلى الأمام شلال شلال شلال Радует глаз, устрашает сердце. С высокого места внезапное падение Опасный и шумящий, но прекрасный и чистый. Его падение постоянно он падает, падает и бежит вперед. Это водопад. Щаляль. Водопад. Щаляль. Шаляль. Юсу и Бразнин и Халид. А вы запомнили? Как по будет домик. А кто запомнил из ребят? Как по-арабски водопад. Если ты внимательный мальчик, напиши нам, Парабский мячик. А теперь давайте сочиним стишок про под про и еще про домик. Во дворе Магайпашки играют дружно детки наши разных. Возрастов ребятки Любят детскую площадку. Сара в домике сидела И в окошечко глядела. А София из песка Пирожочков напекла. На качелях фатрима Са и шай катались На качелях фатрима Са и шай катались. На паутинку муса с маликом забрались. На паутинку муса с маликом забрались. Под деревом мальчишки в борьбе тренировались. Хавс, Аймрон и Адам представить себя воинами. Все были рады, так готовились они. Стать защитниками мусульманской страны. На дереве висит мишень, сад ляй пускают стрелы. Кто в цель попал, тот самый меткий. А Сальман и Али соревнуются в беге. Кто же самый сильный? Кто же самый смелый? С горки катаются Сакина и Амира. А на скакалках прыгают Хабиба и Самира. Хабиба и Самира. На, пуль... на пульте управления машина у Саида. Кую же катает В траве Закария На скейтбордах едут Исхак и Сайфулла На скейтбордах едут Исхак и Сайфулла Строют замок из песка абдул Рахим и Абдулла строят замок из песка. абдул Рахим и Абдулла юнус замок украшает, ходит сагиса и помогают, приносят камниров, копают. А Ибрахим и Исмаил из водного оружия стреляют. А Ибрагим и Измаил из водного ружья стреляют. На самокате Хавса летит вокруг фонтана. На Кати Хавса летит вокруг фонтана. Это местный водопад. В нем поплескаться каждый рад. Это местный водопад. В нем поплескаться каждый рад. Хадидя и Сальма, цветочки поливают, Райхана и Асма, в мяч большой играют, Хадидя и Сальма, цветочки поливают, Райхана и Асма, в мяч большой играют, Соберас и рисуют мелками. Маленько сляты Фей пузыри пускают, Соберас и Фей рисуют мелками, Маленько сляты Фей пузыри пускают. Мимо проезжает на роликах сума На скамейках соки попивают мамы. Мимо проезжает на роликах сума На скамейках соки. Попивают мамы. Бабушки в окошках внучаток наблюдают. Бабушки в окошках внучаток наблюдают. Кипит жизнь во дворе, детвора на веселе. Кипит жизнь во дворе, детвора на веселе. Заина брисует городской пейзаж, фонтан деревья горка и многоэтажка. Заина брисует городской пейзаж, фонтан деревья горка и многоэтажка.